Сегодня, сегодня мы играем в «Привет, сосед! Ура, ура, ура!» Да, сегодня мы будем играть в игру. Сейчас камеру поправим. Да. В игру «Привет, сосед!» Да, пожаю! Угу. Ну что, начинаем? Начинаем! Давай. Ну, все, началось? Да, первый акт. Это вступление, да, вот да. бежит? О, это, мы... А, это мы уже управляем, да? Угу. Вот, mm -hmm. смотрите. Это, привет, это соседа, ну, дети. Есть видео в одном видео. Что, это дети Да. Там объясняли, да? А, вот, привет. Я, я не знаю, что это. Давай а, посмотрим. Куда мы бежим? Это чей дом? Не знаю, чей это. Но я хочу лучше сюда зайти. Ва! Ва! Нельзя сюда заходить какие-то ужасные звуки там я видел цифру 3 еще какую-то блин перепугал вообще а что там это по-моему сосед дом дом сосед а вон вон странно что еще все открыто угу. все окна все открыто если он такой странный скрытный да да. Еще... Там он кого-то закрывает, да? Да угу. О, устал сосед да. угу. да. Увидел Мы не можем бежать почему-то Почему? Не знаю, я побежала но... Красный ключ Нам этот ключ надо найти, да? Да И Ой, дырка И дырка Вау крыши дыр. дырка угу. ой блин брать. это он нас поймал уже получается да угу. и о наш дом а мы соседи поэтому привет, сосед да ясно мы так. мы мелкие ки вот дальше... даже дальше... дальше... телек да даже у нас есть мы можем телек даже в него кинуть. Да. Ух ты. Как он далеко работает? Да. Бам. И телек работает. И не, не разбелякну ему. Угу. Что нам нужно? Куда нам нужно идти? Так, надо на крышу он туда, покойщик. Ну полезно. Так, это наш дом, да? Ага. У нас здесь в доме что это? А? Коробки? Коробки. А, Очки, Очки надо Нет. Не. Ну, можем. Надо коробки нам, наверное, туда поставить, да? Да. На лестницу это... найти какую-то. Надо лестницу вон. Ой, сейчас пойду за коробками. Ничего Ой, не видно. Uh -huh. Вот, по этой лестнице надо подняться. Uh -huh. с... Са коробки поставить, вон туда, потом перепрыгнуть. Ну сюда, давай, не при... видно, куда Окна. там перепрыгивать. Я вообще не понимаю, куда там лезть надо. Не что там надо перепрыгивать. Куда нам надо? К лестнице, дайте. А, окно надо разбить. А, чтобы залезть, да, вот окно. А, ага, сейчас, привет, сосед придушит. Куда? В окно смотреть? Ага. Или на улицу, на улицу да. Ало. А он сейчас тебя поругает. Бессовестный портишь мне имущество. Так, надо пока он или за и зарядку делал, там за, за домом. А зарядку делает? Да, угу. за дом. А нам нужно ждать, пока он идет, да, чтобы он нас не видел. Ага. Давай. Вон туда, чтобы пошел, За дом. Ну, он же... Что он делает? А Блин, он здесь вот он, зарядку. он тут не пойдет, мы вот так вот на эту лестницу, он увидит нас. В втором акте, я не знаю, что будет. Ну, сейчас нам надо первое сначала пройти, прежде чем что-то вообще начинать. О, мячик! Наш мячик дальше, может ему кинуть мячик, пусть поиграет, пойдет за домом или он не нужен в момент? А то что ты здесь стоишь, он у тебя не этот. Он работает. может понять. Да? Здорово. Да не могу я его взять. У тебя же коробка в руках. О! Вот. Ф а ты коробку наверное оставил, да? Не, у меня четыре слота. А ты в карман можешь собирать, да? А да. Зачем мусор? Ему бросить туда. Он же дел. Ну вот, сейчас опять его вызвал. Мусор ему подкинул. Нет, не вызвал. Ага. Да, вон он, смотри, вышел, да? Потом э -э -э. -ли у нас дальше. Не-не-не-не. Я соседа ругаю. Ага. Так, куда Соседа ругаешь? Утащу. Или да. ты его дразнишь? Ты ему одно окно разбил, второе окно разбил. И что-то непонятно вообще. Что ты там сделал. Так. А у тебя две коробки уже с собой. А где он есть? Три. У нас? Три. А где Вон он на есть? Диван, На диване. Я не вижу. Смотри, а, Где разбил-то окно, да, большое? Где не, вон. А, вот там. Он туда не может попасть. Ну, нам что нужно делать сейчас? Надо как-то наверх. Уйди. Ну лучше он или нужно подождать, пока он уйдет? да, вот он стал, он может заметить, mm -hmm. ясно ничего не <laughs> ничего не ясно он в туалет пошел О, давай скорей скорей скорей скорей давай нам быстро надо быстро. быстро давай давай давай давай давай, давай. а чем так придет, интересно он так забирается, да? Угу. До спальни его, да? да а да. нам коробки сюда надо поставить, угу. чтобы наверх залезть. Ай, не а получилось. Коробки вот уронили. Уронили коробки. А зачем мячик тебе? Ну, просто взять можно. Только у тебя руки заняты мячиком. Ты начал ставить, и мячик в руках был. Вот. Ну, видишь мячик в руках? Тебя? У тебя один мячик остался. Да! Я на крыше. А теперь нам куда? В окно надо туда вот или сюда. Дырку вот сюда? Вот сюда надо. А, нам вот на в дырку, вот сюда. Мы не залезем, да? Ну, давай на крыльцо прыгай. Мячик убери из рук, как ты будешь прыгать? Он рядом. Да. Где он рядом? На улице. Вот где а -а -а, Он вышел. На крыльцо. Ой, И заглядываем, как будто там видно, да? да. В бачок. Ничего не видно, где он там ходит. Прыгай, прыгай, не видно его там. Жалко тут надо. Да, плохо. Ну, это же, наверное, специально сделано. Убирай коробку, чтобы у тебя руки свободны были. И, И мячик. А зачем ты туда бросаешь? Он сейчас увидит тебя. Mm. Ого. Ого. Мячик улетел. Давай, Слава, Камила. Ай, перелетел! Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Очень, очень печально. Я-то куда Таш убежал в комнату спрятался. Нет. кстати, если кап, я видел увидела, если капкан в холодильник открытый положить его закрыть, он будет, он будет ближе, ближе, ближе ближе ближе будет делаться холодильник М -м -м, понятно. М -м -м -м. молодец помощница да, так, пришла так так куку -ку. камиля так надо коробки что у нас опять упали что ли не они там ну вот давай что тут пиши пиши пиши раз два ты Пока его нет, это твой телевизор болтает. Да. Ты его откуда унес, он до сих пор разговаривает. Давай залезет он? Нет? Нет. Одну коробку надо сюда Ого, как он висит. чем он завис? Он спит. кто спит? Нет, спит. А, нет, я за мальчика говорю, он так повис. Странно. Ага, я это первый. А где он спит? В кровати нет его. Ну давай, за вас. А то сейчас опять придет. Ай, мимо, блин! Я Что забыл, тут? я коробку выкину. А да, идет вот она. Забираем коробку, да? Угу. Давай. Иди, Сосед давай. Он сюда идет, в эту сторону? Получается, да, сейчас. Куда? он идет? идет? Куда он идет? Куда он идет? Куда, Покажите, он, куда? Идет? куда он идет? Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот надо его так, давай. чем применить? в другую сторону запустить? он же сейчас выскочит с этой стороны а ты в ту комнату хочешь? Музыки. да Это музыка что он где то рядом? Не, это это музыка что, просто... он догоняет если он увидит, мы на этой такой вышел а вот а ты вышел там нет. А никого нет. Ага. Так. Пошёл в свою комнату. Угу, Давай. И я поставлю вот это вот так, да? угу. чтобы я доставаю. помощница пришла. Спасибо ко мне. Тут мы все доставали, да? Что там? Почта пришла тебе? Да. А что за почта? Никакая. Просто почтовый ящик. Ну давай залазь. Он ушел вроде бы. Или пока дверь открыта нельзя? Пока дверь открыта. Не а он смотрит, да? А как он ее закроет? Приди закроем. Скажи сосед, у вас дверь открыта, закройте. Чего? А он дома обходит, скорее всего. Да. Он, наверное, обходит в дом, скажет, что такое? Мне три окна уже разбили. Привет! Жизнь я тебя покрашу. Так. Вот страшно наш телевизор разговаривает, правда? Два. А, и там, то Почему два? Ты еще один телевизор? Или у него в спальне телевизор? У а него. А -а -а. Давай, давай, давай. Ура, мы это сделали второй коробку раз. Коробку лучше. Давай, запрыгивай. Поехал упал. Ну ничего, поднять ее всегда можно, в принципе. Давай, давай, давай, прыгай. Ай, берем. Дел опять. Давай еще раз. Бери коробку. Бычонка. Угу, давай, есть. Мы запрыгнули. Да, да, да, да, да, да, да, да, давай, давай, давай, давай, давай. <laughs> давай, давай, давай. Нет, а почему он перелетает? Ты, наверное, сильно далеко раз это, разгоняешься, а? Ты ж проходил, как ты проходил? Я так, чтобы проходил. Ну, не стучи, она ну, попросила ну, не стучи. Ура, мы это сделали. Да. Теперь нам туда надо прыгнуть. Не промахнись. И... А тут можно по этой. Не надо, мы сейчас опять упадем. Мы сейчас опять упадем. Нет. Ой, а сочи там. Он сейчас выйдет. Он сейчас выйдет оттуда. вот. Откуда? Снизу? ступеньки. А нам надо вниз? Нет. Нам ну, это потайная. Нет. Вот этот рычаг лучше не нажмать. Я видел, что Zarする> Хорошо. А куда нам надо? В какую комнату? Куда-нибудь, да? В получается? Закрыто. За картиной окно. Окно у нас, да? Это не окно, это пробито как дырка, да? Давай, давай, давай. Я надеюсь, у нас не в О, желтый ключ. А куда желтый ключ? Сюда? От желтого замка. Есть, мы вышли. Это та дверь, которая закрыта была, да? Да. Понятно. Во! Да, да, да, да, да, да, да, да. Так. Ой, у меня прямо шок сейчас сосед нас как-то поймает. Давай, все ящики. Пусть да. О, ключик. Это не тот красный, по-моему, да? От Тут машинки. Uh -huh. давай. От машины забирай. у него. Забирай. Все, забирай. Забирай. Давай посмотрим, что за дверь. Ну, давай, она открывается. А, мы <как> же открыли, да? Нет? Красный ключ. Это у него спальня там, по-моему, да? Детская, по-моему. А детская. Да. Красный ключ. То, что как раз нам надо, да? А нам надо открыть эту дверь, получается, да? Да. Это мы на первом этаже с тобой? Или на втором? На втором? втором? Так. Смотри. А, точно, мы же в окно залезли. На Смотри как? Рисунки, да. Рисуночки, рисуночки, рисуночки. Так, давай дальше искать, что нам. А затем нам маш... надо вылезти отсюда опять? Да. Машину завести? Или машинку? Не завести. Надо, надо, надо посмотреть, хрень. Где, Где сосед? С... Такая тень а, наша. Мы стоим, да. Тут еще, я помню, в шкафу, если стоишь, наклоняешься и кирка такой. На вот. так, да. лице? Да. Так, так, так, так, так, так, так. Нам надо куда? Домой туда сбежать? Вон он. Он не догонит нас. Нет? Он не допрыгнет? Нет, не допрыгнет. Ой, как страшно. Ужас. А что нам надо теперь с этим ключом сделать? мы теперь ищем применение это машина надо завести получается вон же он ходит уже он нас поймает. ой сейчас. не увидел иди-иди домой иди, молодец Так. Ох. багажник магнит магнит Серьезно? магнит еще что туда там намотано прям Ух ты! А, это прям как кнопка там, да, на магнит да. срабатывает? И бутылка. И бутылка. Классно. Вот, смотри. Угу. А, это батарейка. В общем, мы себе хороший магнит нашли, да? Угу. А может быть, мы сможем ключ тут красный притянуть? Хотя далеко. Не, как через дверь? Через замочную скважину можно попробовать. Не, не получится. Так, теперь назад не на А как мы этот, опять там через лестницу пойдем? Нет, нет. А еще есть вход? Нам надо вниз теперь, да? Коробочка, коробочка. Фу. Тут у него еще подвал есть. Непонятно, какой подвал. Угу. Ух ты, какая-то решетка. Почему у него весь дом разваленный. Лом зачем-то. Давай, может, еще что-то притянется. Еще что-то. Какая-то отмычка. И лом. Лом бери. Все бери. А все, все четыре. Ключ лови, сосед. И э, он не нужен? Ключ уже? Mm. Все, машину открыли, не нужен, да? Наверное. Uh -huh. Так, давай посмотрим, я уже, что мы открыть. Он спрятался от соседа. А что, он идет, что ли? Да. Почему? Где? А, мы пошумели, и он, наверное, сейчас придет, да? Я не слышу его. Как ты слышишь, я вообще не знаю. Я вообще не вижу. Я по таким шагам. По тракту. А пусть он нас поможет. А, вон он! Зачем нас ловить? Убегай! Убегай! Нет. Все, он здесь уже не поймает, да? Поймал? А! Страшно. Ладно. А что, теперь заново? А он нас в дом притащил, что ли? Нет. Это его кошмар. Кошмар у соседа? Да. А почему мы его видим? Ужас. Эй, а... пойдем, а как пройти? Это его жена смеет, и дети. А как? А чувствую, что с той стороны прожишь, да? Кольцо. Кольцо, авария. Авария. Его жена попала в аварию, по-моему. Сосчет идет, и дети погибли, по-моему. А кто тогда кричал? Смотри что? Смотри, что там. Он плачет. Сейчас кожа проходит. Так покажи. Что что крутишь? Ну, я думаю. А мы не можем в окно вылезти. А нет, не С... видишь, как наблюдателя только стоят. Эх, ладно, только можно выйти из дверь. Давай. В первую в белую пень. Печально. Вот эта машина, что ли, была? Нет, это он с работой есть. Вон, вон куда мы заходили в первом акте. Почему мы и так в первом акте? А, в начале. Да. В начале куда мы заходили, да? Ай, не могу, не могу я туда попасть. Может, ну, что я заходил? Ну, тут Видишь есть. этот? Там нельзя запрещающий знак. Это газа. Я как и знаю, в видео говорили, это, ну, разработчик так сделал. Непонятно делаю, что разработчик сделал. Просто нет. закрытая зона, скорее всего. Открывать. Давай открываем, что мы дальше. О, у него окно разбито. Открыто или разбито? Разбито. Как он живет вообще? Ни у окон нет, вообще ничего. Угу, давай давай давай Так... Нет. Под кровать... а а Мы под кровать Так, посмотри, у него пальцы где-то в ковре. Ужас! Ну куда ты под полос забрался. Телек работает тоже, да? О, он тут, он тут. Кто он тут? Сосед Сочет в доме. О, а здесь его не слышно. Почему на улице? Как ты слышишь вообще? Ничего не слышу. Так. У нас есть ключ от этого? А, у нас этот, отмычка есть. Э -э -э, что за ключ? А, -а, а, нет. Продолжай. Продолжай. Так, что мы продолжаем, да? Да, у нас выпущу из игры. И мы тоже. Да, у нас помощница еще появилась третья. Да. В текстуру. Спрячемся Опять. Под коврик. А, нам на улицу надо бежать, да? Ура! Мы выбежали, ура! ура, ура. Свобода! Бегом, бегом домой бежать. Да. А, нам вот это открыть надо. Обалдеть. Лестница! Круто! Это триша. Лестница, то да. А, нам в эту дырку надо... А, -а, -а! Ого, высота. Ключи. Круто. Так. Это мы вот тут делаем. Ага, мы смотрели, да, да, в скважину. Нет, у нас же разбитая другая окна. когда он А, нам сюда надо? Ну, можно еще, сюда. А что? Ты же сказала не трогай рычажок этот. Мама, когда не ты... надо, трогай. Ну, давай. Или нам надо достать до него, да? Достать нужно до него? Ага. Угу. Давай. А. Ура! Это нам потайная дверь нужна, да? А, это мы вышли. Он, получается, закрыл второй этаж? Ага. Угу. И мы, получается, со второго этажа пришли на первый, да? Ура! Подвал! Да. Это подвал? Да. Это все мы первый акт прошли? Нет. Я думала, подвал это второй акт. А там очень мудро. Но... Там мудро. не по... Мудро, мудро, мудро не по годам, да? Мудро, мудро, мудро. Не понимаю, как там мудро. Ну, страшно. Будем сейчас пробовать. Что там? Угу. Да. Сейчас загрузится так мы в подвале нажал? да все, давай на заднем вернемся ну давай, будем что нибудь пробовать а вот машинка или что это? машинка стоит стиральная там а тут тупик Нет? а как? вообще ничего не понимаю Вообще ничего не, по... не понимаю. Да, это картинки. А, за... Я сам не понимаю, <свист> что я делаю. Нам, в общем, надо, чтобы решетки открылись, да? О, да. Люблю головоломки. Я не люблю. Ну, это было с, фа... с пафосом сказано, сынок. Что я их люблю? Молодец, молодец. Это их Все равно закрыто, да. И здесь будет закрыто, потому что. А потому что нет электричества. А там что? Туда может вернуть? Но он же он работает вроде бы. Не а может какой-то клюк, а? Ванные какие-то, какие-то двери, двери, двери. А! Где? А, как ты здесь оказался? Заново надо проходить Может, сосед выбрал, или надо я заново проходить? Надо заново проходить да. Все, мы продолжаем, да? Угу. Продолжаем Нас сосед встретил, поймал да, ну, я и продолжаем. Очень заново. Да, начинаем заново. А, -а, -а ну, и все рухнула. Это просто картинки стояли, да, получается? Uh -huh, получается, да. Так, да. надо сразу за счетчик этот открыть. Давай. А открыть? Ага. Uh -huh. Хорошо. Давай. Открыли. Я надеюсь, в этот раз все будет удачно. Я просто не могу понять, у нас не видел, как он оказался в подвале. Или он просто ходит по всему дому. Странно как-то фонарик нам нужен. Да. да но я это уже помню. Фонарик, говорю, сейчас мы будем ходить. Кстати, туда, ту с той туда сразу не ходите. Туда сразу не ходите. Это анманка. Он, анманка? Да? да, ну, вас проведет туда. Да, она, ну, это. А потом закроется, да? Нет. Ну что? Ну а, а там сосед будет. Блюк, а -а -а -а. ну, да. блин, приспускать надо игру. Присопускать. Не могу открыть просто дверь. Открылась! А! Дверь открылась! Я шида, я, ш... я ш... все. Так, жарко. Я в эмоциях. А. Мама, прихорошись. Что опять что ли не открывается? Может, не с той стороны, они, может, там стульчиками подперты стоят. Что, давай открывайся, бегом, бегом, бекон, бегом, бегом. открывайся. Что происходит вообще? Мы первый раз прошли, все прям отлично было. Были отлично. Что случилось на этот раз? Вообще непонятно. Ребята, непонятно. Что, опять перезапускал? <связать> Ура! Надо, в общем, для раз 10 попробовать, чтобы она открылась. Нам в ту дверь, да, за бочками. Убираем стульчик. Угу ой я прям Ух, нервничаю Ура, лишь бы все получилось Кто работает? ну проходи а нам туда не надо? не надо это мы в начало uh -huh. это нам надо выключить да? в uh -huh. общем мы открыли себе все проходы пока светло было а теперь выключаем все это дело и идем обратно вот сюда uh -huh. Ура. Вот здесь нас сосед тогда поймал. Не-не. опять! что случилось с наши двери? Открылась. Да, на улице. Так. Опять. Нет! Что-то вот странное в последнее время происходит. Что вот это? Это столы какие-то лежат. В общем, столько мусора. Столько... под землей. Ну, я понимаю, Опять! что под землей. Но я имею в виду, что столько мусора, столько всего здесь лежит. Прям.. Ну, явно видно, что там либо жил кто-то, либо что-то вот. Что-то с этим вот прям было связано. Нам надо это включить, да? Так... Да, умею. надо вот да. Ну все. А здесь ничего не надо, тумбурник? Нет, не, не, надо, не надо. Хорошо, поверим на слово, что не надо. Теперь не хочет закрываться. А, нам надо их закрыть, да, обратно? Да, чтобы сосед понял, мы тут... А, что тут... никого не было, да? Так он все-таки спускается сюда, да, получается? Угу, да. Угу. Ясно. В общем, он сюда спускается и может нас поймать. А если он один раз нас поймал, то опять будет ловить нас. Все вновь и вновь будет повторяться. Так. И что должно у нас получиться? Мы должны, получается, открыть эти решетки, да? То, что мы включили там. Сейчас вот мы тумблер включим. Должна решетка открыться у нас, да? Не Вообще не понимаю. <смех> Я вообще никогда не понимаю, для чего мы все это делаем. Вот совсем не понимаю. Вот это ты ее открываешь. Вот. Теперь надо открыть дверь. Ну, дублер наверх. Вот. Пожалуй, закрой тут дверь. Ну, мы сюда зашли. Правильно. А там решетки. Да, знаешь, mm. вот Здесь нас этот поймал, да, товарищ? Тогда. вот эта решетка должна открыться получается, да? Ура! Какое счастье! А вот в тот раз у нас не открывались эти решетки. Давай, открывайся, открывайся. Ну что ж такое. Вот. так и должно быть. О, а, поймал. А, ай, нет, нет, убегай, убегай, убегай, убегай. Какие-то ходы... мне что-то вообще непонятно. Замки! Замки? Нет. У нас ни одного ключа нет, да? Все у нас поймал. Прямо... Нет, нет. Опять. В смысле, а замки? А как замки открыть? Вот да. Угу. Убежать, убежали, попытались убежать и все. Да. И не получилось. Так что делать нам? Заново опять? По Получается, да. Но он обратно придет. Какое несчастье. честно <соценно> <соценно> <соценно> Он <соценно> поймал нас уже, уже на самом финише, поймал. Просто-напросто. Подожди, а как вот? Э, все равно же надо ключи тогда искать, получается, правильно? Получается. Да. Здесь, в подвале? А почему мы не искали? Не знаю. Значит, сейчас будем искать ключики. Да. Помимо того, что а, ходить открывать двери, сейчас ключики еще будем искать. да? У нас же нет Аху. ни одного ключика. Мы же все выбрасывали. Второй акт! Второй акт. Мы провели! Мы это сделали! Да. Круто! Круто, круто! Мы сделали! Мы прошли первый акт! Мы прошли его, мы да, это все сделали. Давай разглядим комнату. Разглядим, сейчас разглядим комнату. Это, это как мы играли в подвале. Или как. Я помню, да, ты говорил матрас там да, лежит. Да, вот. Угу. Этот матрас. Ну давай комнату посмотрим и будем заканчивать. Ага. И второй акт уже будет дальше. У нас продолжение идти, да? Ага. Все, давай. Второй акт. Давай, второй акт у нас. Второй акт у нас будет. Ура! Второй акт. Ну, в общем, ничего ага. нет. У нас свечи только. Это да? Закрой. Кто это? Он от нам дверь. Человечек Ну все, давай заканчивать, все будет неинтересно, давай. Да. Потом, будет потом неинтересно. На первый акт два. С... Дома Второе. и подвала. Да, первый акт заканчиваем. Будем прощаться с ребятами. Да. Всем пока. Всем пока. Ставь лайк, подписывайся на мой канал и ставь колокольчик. Да, смотрите Всем второй по... акт. Ждите, скоро будем да, скоро снимать будем. продолжение. Да. Да. Всем пока.